Астар. Этот праздник, день весеннего равноденствия, когда-то очень давно на наших землях считался настоящим Новым годом. Не 1 января, как нынче, не 1 сентября, как не, еще не так давно, а именно 1, 21 марта. Хотя, если говорить об этом годе, астрономически весна пришла вчера, но раскачка воды обычной, вода очень инерционная, она идет всегда чуть-чуть с чуть -чуть запозданием, поэтому мы с вами встречаемся сегодня и по этой же причине принято, что в культуре день весеннего равноденствия превращивается к 21 марта, даже если он начинается на сутки позже или на сутки раньше. Мы с вами помним об этом, да, что весь процесс уже начался, просто он догонит нас до сознания как раз именно сейчас. Как будто вот волна отхлынула и вот она приплыла. И мы это сегодня будем ловить, эту волну мы сегодня будем это чувствовать. День весеннего равноденствия известен во всех культурах и всегда он был посвящен рождению богини. Мы с вами помним, говорили на прошлом занятии, что все наши восемь рэперных точек так или иначе связаны с символикой богини-матери. На прошлом занятии на имболк мы с вами говорили о трехликбой богини Бригите. Три ее лика, три ее ипостаси, юная дева, зрелая женщина и старая леди или в любых других формах, каким ее видели и люди, какие мы ее видели, жрецы, волхвы и друиды, тем не менее, эта же сила, эта же, этой же, эти же образы переходят к нам и на оставь. Если во время имболка богиня еще не проснулась, но уже пришел воздух, уже пришла информация о том, что будет после того, как она проснется, и эту информацию ловили как раз в стародавние времена маги, ведуны, жрецы, волхвы. То сейчас эту же информацию вместе с пробуждающейся водой ухватывают и сами люди, все остальные люди. Вода просыпается, и вместе с ней просыпается богиня. Это еще юная дева и образ у нее был как раз именно юной девы, которая только-только пробудилась от зимнего сна или только-только родилась. Именно день рождения богини праздновался у очень многих народов. И э, до сих пор в, в восточных культурах, культурах персов, культурах э, э, шумеров, культурах асиро-вавилонских э, э, э, жрецов, этот день был посвящен богине Иштар. Считалось, что это день рождения Иштар. А на нашей земле, на нашей территории, на кельтской основе, он был посвящен богине утренней зари Астаре или Эостре, как ее по-другому называли. Очень много копий, кстати говоря, сломано относительно этимологии и вообще происхождения этой богини и активно доказывают о том, что это абсолютнейший новодел, что такой богини, конечно же, никогда не было. Это все придумал Черчилль в 18 году, в смысле веканство со со сообразило в виде лица Гар Гарднера, который придумал всю эту систему, что на самом деле никаких исторических свидетельств, о том что такая богиня была, не обнаружена. Но языческая традиция, она ведь на мнение ученых опирается постольку поскольку, нет конечно интересно, что они безусловно раскопают, но мы как-то сами себе знаем, чего было, а чего не было. И магическая история, она немножко иная, чем история человеческая. И в нашей истории записано о том, что этот праздник всегда был посвящен именно пробуждению юной богини. И называли ее действительно Эос, богиня утренней Зари, Астара, Эостра. А в славянской традиции ее называли Лада. Я думаю, что это имя знакомо всем: Дева Лада, юная Дева это тоже ее день рождения. И в этой юности, в этой свежести, в этом счастье как вечно возобновляемая природа, как вечно юная, вечно прекрасная, в каком бы облике она перед нами не вставала, в какой бы ярости или нежности она перед нами не предстала, она всегда прекрасней всех. И вот это и есть сила язычества. Древние кельты чтили бога и богиню, отца и мать, но не для людей, отца и мать для всего сущего, для всего рождаемого, для всего существующего. И вот эта юная ипостась, когда все пробуждается и еще ничего не известно, и всего хочется, как в детстве, как в юности, пора любви, пора нехитрых желаний, вот это как раз и есть то самое состояние и приходит, приходит оно с пробуждающейся стихией воды. Воздух же, который пришел на имболк, принес нам информацию из других миров о том, что происходит там и к чему готовится этому миру, ибо все связано со всем. Именно эту силу, именно эту информацию через воздух в символике птицы, в символике ветров стребога и ловили жрецы древности, стоя на границе между мирами, они э, ухватывали этот звук, ухватывали этот зов для того, чтобы распознать информацию, к чему готовиться. И мы с вами говорили на прошлом занятии, что э, согласно древней традиции, которая очень хорошо была проявлена и до сих пор описана именно в друидической линии, э, Обучение жрецов, обучение друидов, волхвов, оно шло по двум направлениям, основным двум направлениям, так называемый темный, и так называемый светлый путь, где темные э, волхвы и маги и ведуны занимались э, работой с информацией, работой с сознанием, работой с запредельными пространствами и никогда не контактировали с людьми, потому что конечно э, измененное состояние сознания не может э, гарантировать, что всем окружающим будет польза от всего. Но были и светлые в противовес, которые напротив обязаны были работать с людьми. Когда была родовая и общинная система, когда мы жили племенами, тогда понятно за какое пространство людей каждый ведун, каждый волх, каждый друид, жрец нес ответственность. Он нес ответственность за свое племя. И конечно, вот эти ветра имболка, которые ухватывал он прежде, чем другие люди, давал ему информацию о том, к чему готовить племя, к чему готовить свой, свой народ, к чему готовить свою, свою семью, большую семью в своей свои расы. И ухватив эту информацию, можно было уже простроить некий план, к чему готовиться, чего опасаться, будет хороший урожай, не будет хороший урожай. будет мор, не будет мора, будет война, не будет войны, кого надо беречь, стариков или детей, чем жертвовать, чего беречь, чего опасаться. Вот это все, это как бы общая информация, которую получает светлый волхв для того, чтобы уберечь свое время, для того, чтобы выжила хотя бы основная, основная часть периода лихой годины. А на стару, этот информационный поток уже доходит до человека, но доходит до него не как указание, что будет, а на фоне воды, на фоне желаний, на фоне астралы, на фоне пробуждающегося хаоса, у человека как бы появляется возможность сказать, а я вот в этом еще хочу вот это. То есть загадать свое собственное желание. Задача светлого волхва в этот момент встроить как бы в общий информационный поток, который неизбежен по магическим законам, встроить при этом туда личные желания каждого члена племени. Как бы не нарушая общее правило, понятно, что если в каких-то мирах происходят какие-то катаклизмы, то этот мир, наш мир должен быть, не должен быть безучастным, его в любом случае докатит волной. А это значит, что надо готовиться к этой волне и минимизировать результаты. Если в каком-то мире происходят проблемы, значит эти проблемы касаются абсолютно всех и магические сознания это знают. То есть да, выражаясь тем же самым метафорическим языком, пыль одного мира, поднявшаяся под сапогами, не обязательно ляжет на дороге того же самого мира, она может лечь на дороге другого мира. И в магии этот закон очень хорошо известен, все связано со всем. Волх, жрец, тот, который оберегает племя, это понимает, повторюсь, и настраивает жизни людей, давая им правильные советы. Что делать? Готовиться к войне или готовиться к Севу? А, беречь детей, да, или а, начинать обучение, а, старики должны начинать обучение молодых, если вдруг грядет какой-то мор, и есть большая вероятность, что старики не выживут. Значит, надо быстро передавать знания молодому поколению, чтобы ничего не осталось ушедшим в землю безвозвратно потерянным и так далее. То есть зная всю эту информацию, можно было уже на год распределить э, темп жизни. Если на этой земле предполагался какая-то катастрофа, то надо было уже понимать, когда и куда ты будешь сниматься, но куда, на какие пространства переезжать. И этим все всегда занимались именно жрецы, потому что они ухватывали эту информацию. И вот получив эту информацию, встроив племя, как бы в общий поток, никто не лишает человека свободы, свободы на свои собственные желания. Просто есть вещи большие, есть вещи малые, есть вещи, как лавина неизбежная, да, а есть как снежинка прекрасная. И вот здесь в Астару у каждого человека, жителя племени, всегда появлялась возможность как бы вписать свою личную снежинку в общий, в общий поток э, снежной лавины. Зная, что снежная лавина все равно дойдет туда, куда надо, пусть она и твою снежинку принесет, до необходимого момента. И вот здесь срабатывал как раз тот же самый принцип и о том, как это работало и о том, что мы будем делать с вами дальше, мы поговорим немножко попозже. Но мы с вами люди другой эпохи, мы с вами люди другой цивилизации, мы понимаем, что понятие племя и народ для нас весьма условно. Уже все так друг с другом перемешали, что в общем-то сложно сказать, где мое племя, где чужое. Можно сказать, где мой круг общения, где чужой, где моя семья, где не моя семья. Но мы также с вами упомянули на прошлом занятии, что вот это понимание, где свой, где чужой, для, очень важно для того, кто начинает выступать в качестве волхва и жреца, для окружающих людей, за которых он несет ответственность. То есть твое племя может быть, как твой коллектив на работе, как твоя собственная семья, твой профессиональный круг, в зависимости от того, за кого ты несешь ответственность. И мы с вами на прошлом занятии говорили, что мы начинаем с малого, мы начинаем нести ответственность за самого себя. Возможно, за свой дом, возможно, за детей, которые зависят от тебя и понимая свои возможности и степень ответственности, осознавая, что это такое, мы будем расширять свои взгляды, расширять свет своих, своего внимания, распространять его, возможно, все дальше, дальше и дальше, покуда хватит сил, покуда хватит этого непрекращающегося чувства ответственности, пока не наступит желание свалить на это чувство ответственности на кого-нибудь, кто поближе. И вот пока это чувство не возникло, то вы жрец и волх в своего племени. И на прошлом нашем занятии мы, конечно же, акцентировали внимание на том, что очень хорошо бы определиться в этом на берегу, чтобы вы прекрасно понимали изначально, где ваше племя, а где не ваше, где ваша сторона, а где не ваша. Мы не говорим здесь о дуализме, мы говорим здесь об ответственности. Просто ты не можешь взять ответственность за весь мир, если ты не Умеешь брать ответственность за самого себя, за свои поступки, да, за э, рождение детей, которых, возможно, были нарождены, а теперь ты не знаешь, что с ними делать, потому что школы закрыты и все, весь привычный быт и уклад, он как-то нарушился. Да, и вот самое время задуматься. А когда ты это делал, ты понимал, что ты несешь ответственность или ты думал, что это все-таки будет, всем, как всегда, государство или еще кто-нибудь? Не менее антропоморфный? И Это те вопросы, с которых в общем-то и надо начинать, надо начинать э, усиливать свои позиции в этом мире. Не магическими манипуляциями, привлечением к себе чужих потоков сил, типа крадника, не а, защитой везде, где только можно и от всего, чего только можно, а именно той, той верной степенью осознанности и ответственности, которая всегда отличает воина от всех остальных, потому что воин, он возьмет на себя ответственность за тех, кто от него зависит, а земледелец не возьмет и купец тоже не возьмет. Когда мы с вами входим сейчас в следующий этап мистерии, мы с вами должны понимать, что в этот момент все, что мы поняли про самих себя, должно пройти стадию взросления. И так же, как рождается сейчас юная богиня, так и рождается в разуме каждого из нас и вокруг нас, как следствие, некое новое полотно реальности, которое подобной юной богине еще не заполнена ничем и э, не имеет страхов перед будущим, не имеет предубеждений, не имеет каких-то констант. Это единственное, что ее не то чтобы ограни ограничивает, но направляет, это поток. Поток жизни, поток жажды жизни, поток вешних вод, которые невозможно остановить, которые являются символом зарождающегося будущего и это нельзя прекратить, кроме как полным разрушением реальности, полным разрушением систем. В этот день мы с вами будем пробуждать в себе воду, раскрывая астральное тело в его максимальном объеме силы и частоты мы как бы покажем своему собственному астральному телу, каким можно быть, если жить в синхронизации с природой. Мы просто его один раз обучим этому. Как одномоментно взять вот и очистить, очистить пространство, очистить небо, очистить собственную воду, чтобы посмотреть, а как это может быть, каков образец. Был когда-то в советскую эпоху прекрасный фильм через Терни к звездам. Я думаю, что он знаком многим присутствующим и здесь. Там был такой эпизод, когда корабль-осинизатор при прилетел на планету, у которой была совершенно убитая экология, и посредством определенных технологических манипуляций, они на 15 минут открыли небо и показали людям, каким оно должно быть. Вот приблизительно то же самое будет происходить сейчас и с вашим сознанием, оно запомнит, что такое идеально чистое астральное тело, в котором нет страхов, в котором есть желание, настоящее желание. А если страхи и есть, то они связаны только с настоящим, боязнь потерять настоящее. Это хороший не то чтобы стопор, а сигнализатор для разума о том, что в жизни есть вещи главные и не главные. И иногда приходит время не то чтобы поменять их местами, но очень здорово переоценить, а также задать себе вопросы, а вообще как такое могло оказаться в моем астральном теле. Почему это много лет отравляет мне мою воду, отравляет мне мою жизнь, портит ее и делает ее совершенно непригодной к жизни, непригодной к вливанию в общий поток, потому что она не просто пахнет, она ядовита. Ну то, значит, если так, таковое есть, значит есть такая причина, и с этой причиной нужно будет разбираться. И вот как раз в праздник Астара, когда пробуждаются воды, причем воды изначальные, воды самые сильные, мы не просто можем вымыть из астрального тела, как Авгеева конюшня, очистить свое астральное тело от этой грязи, будучи уверенным, что ее нейтрализация никогда не навредит общему пространству, но и показать своему астральному телу тот самый идеал. Но для этого нам придется пройти через мистерию, нам придется пройти через испытание.